Всем большой привет и добро пожаловать на мастер-класс от Global Fashion. Сегодня мы создаем трендовый декор для дизайна ногтей Candy Ball. Нам понадобится цветная гель-краска от Global Fashion любого желаемого оттенка, прозрачный УЭФ гель Global Fashion, кисть Global Fashion Art Brush, И, конечно же, дотс. Суть в том, что мы окунаем ДОЦ в баночку с гелем. И когда капля округлится, отправляем ее на просушку в лампу. При этом выполняем вот такие подкручивающие движения, чтобы капля сформировалась равномерно. Для прорисовки мы берем цветной гель. По порядку слой за слоем мы формируем лепестки. Сушим в лампе 5-10 секунд и опять наслаиваем следующий слой геля. Такую операцию мы повторяем много раз, пока не достигнем нужного эффекта, самое главное не забывать при выстраивании лепестков располагать их в шахматном порядке и каждый раз, работая с прозрачным гелем, прокручивать ДОЦ для того, чтобы продукт распределялся равномерно. Когда мы получили цветок нужного диаметра, нам необходимо просушить гель не менее 30 секунд и после того, как он остыл, снимаем с него липкий слой. Теперь можно приступить к отпиливанию. Удобнее всего подпиливать на дотси фрезой, снимать излишний объем, чтобы потом просто было удобно крепить цветок. Такой объемный декор удобнее всего крепить на акрилат или смесь геля и акрила. Устанавливаем цветы и полимеризуем в лампе не менее 1 минуты, после чего можно ногтевую пластину украсить другими дополнительными экрустациями. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте быть всегда в тренде вместе с Global Fashion.